В этом видео вы узнаете, какие 50 копеек 1992 года с малым гербом стоят дорого и где их продать. Сможете легко определить дорогую разновидность после просмотра этого ролика, поискать у себя в кошельке или есть копилка, то пересмотреть ее. Обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны, так как я регулярно делаю розыгрыши ценных монет и денег среди подписчиков. Кстати, в этом видео я подарю 50 гривен на карточку любого банка тому, кто смотрел этот выпуск внимательно и первым ответит на вопрос, который будет дальше. Привет, я Алекс, вы на канале Фартовый коллекционер. Вы задавали вопрос, какие 50 копеек 1992 года с малым гирбом стоят дорого. В прошлом видео мы разобрали с вами монету за 5300 гривен 3.1 ВАГ. Обязательно посмотрите это видео, если еще не смотрели. Ссылка на него будет в описании. А в этом видео будет монета 50 копеек 1992 года за 8000 гривен. А на сайте Виолити она была куплена одним из коллекционеров за 8900 гривен. Ссылку на сайт я оставлю в описании, если захотите присмотреть на покупку для своей коллекции или выставить на продажу. Как определить дорогую монету 50 копеек 92 -го года? Как многие из вас уже знают, есть три стороны монеты. Аверс, реверс и гурт. Ну, конечно, важен еще и вес. Сочетание определенных сторон составляет цену на монету. Ну и, конечно, на ее стоимость. Начнем с аверса. Аверс на монетах Украины – это сторона монеты, на которой указано название государства. Штамп этой монеты 50 копеек 1992 года 21 BAM. Ну, для тех, кто не интересуется нумизматикой, это просто сочетание цифр и букв. Сейчас я покажу, как отличить дорогую монету от обычной и визуально понимать этот штамп. Монеты могут быть очень похожи, но некоторые моменты могут отличать эту монету и обогатить вас. Что такое 2 в обозначении штампа? Это обозначение герба. Визуально заметно, что герб меньше, средний зуб трезубца толстый и закругленный, а листья плоские. Что означает 2 и 1 в названии? Это разновидность. Есть два варианта, 2 и 1 и 2 и 2. Как определить? Ну, 2 и 1. Это третье зерно колоса замкнуто. Вот видите здесь. А верх правого листа идет с зазубриной. А вот в версии 2 и 2 зерно разомкнуто. Верх правого листа идет без зазубрины. Вот такие отличия этих штампов. У редкой монеты 50 копеек 1992 года штамп 2.1 БАМ. Спасибо Василю с канала Аверс. Он показал мне свой экземпляр этой монеты обязательно загляните к нему на канал ссылку я оставлю в описании записываю коротенький в монеты 50 копеек 1992 года Резновид 2.1 BAM Безпосередньо для канала Фартовый коллекционер От канала Аверс Василь Бейш передаю витание Сейвано Франкийско реверс монеты это там где обозначен номинал Рисунок по кругу, по кругу это грозди калины. Для тех, кто недавно занимается нумизматикой, можно посчитать их по номерам. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Количество этих гроздей всегда одинаково в монетах Украины. Очень важно обратить внимание на эти ягоды. В грозде номер один мы видим 5 ягод. А в грозде номер 3 мы видим 4 ягоды. Обязательно посмотрите мое видео про штамп ВА, чтобы не путать эти монеты. Ссылочка будет на него в описании. Штамп довольно рельефный и ягоды большого размера. И последний момент в обозначении этого штампа это М, мелкий гурт. Я покупаю подобные монеты а, Украины к себе в коллекцию в основном на Виолите. Но если вы встретите, то готов купить и у вас. И по поводу конкурса. В видео я указал «Секретное слово». Первый, кто напишет мне его в директ в инстаграм в аккаунт, получит 50 гривен на карточку любого банка. Смотрите видео внимательнее. Ссылка на мой аккаунт в инстаграм будет в описании, я всех добавлю. И пожалуйста, поддержите это видео лайком, если оно было вам полезно. И поделитесь с друзьями. Это сильно поможет развитию моего канала. И я продолжу снимать подобные, ну, надеюсь, полезные для вас видео. Всем пока!